То есть, выбор методики продиктован тоже с состоянием в полости рта. И вот опять самое интересное. То есть, какая-то была статья явно обширная. После методик мы пишем, что частота осложнений и их характер определяет состояние комплекса тканей, Но это на самом деле очевидно. Здесь есть определенные наши умозаключения. То есть, по идее, сам источник должен был бы стоять раньше. То есть, его надо было бы перенести вот сюда в третий и объединить. А вот под вот это, что частота сложнее характер определяется на статей ткани, искать отдельный источник, который мы бы и написали здесь. Ну, то есть тезисы, по сути, являются э, нашим взглядом на проблему. И э, как, ну, не знаю, как мне показалось, ли анализируя опыт э, тех, кто пишет статьи давно и читая их, я пришел к такому странному выводу, что надо писать то, что ты думаешь в статье. А не то, что ты нашел в источниках, а потом подбирать источники под свои мысли. Ага. И вот этот оригинальный подход, действительно, ну, как-то не то, что творит чудеса, но он является оптимальным. Да, я могу потом переписывать свои тезисы, но формулируя тезис, начиная, как бы берясь за статью и начиная ее писать. У меня есть конкретное понимание, чему конкретно она должна быть посвящена. Иначе зачем ее писать вообще? Поэтому предлагаю формулировать тезисы, исходя из того представления и понимания, которое мы имеем уже на базе изученной литературы. Вот мы сегодня подберем тему, которая будет называться, мы возьмем с темы, причины возникновения рецессии десны Понятно, что мы напишем, в начале, что рецессии дисны это актуальная там острая, крайне острая, часто встречающаяся и всякая еще страшная вот эта проблема, о чем только бы не говорят по телевизору каждый день, вот прямо она актуально актуально. Понятно, что об этом скорее всего будет тезис, но хотелось бы, чтобы источники, которые были здесь, они были бы разных авторов. Есть еще определенное астрономическое требование к статьям. Это, конечно же, включение источников ну, моложе 5 лет. Потому что в среднем ну, научная работа пишется 3-4-5 лет. И хотелось бы, чтобы когда мы начинали, там встречались источники, которые за эти 5 лет как раз все-таки будут попадать вот в этот астрономический астрономически достоверный период науки. О чем идет речь? Мы сформулировали первичную тему написания статьи. И проблема заключается в том, где искать источники. Они должны быть отечественные, зарубежные, на каком языке, за какую базу браться, что делать с этой статьей и так далее. И вот это непонимание обычно создает этапы, серьезно гасит интересы, тушит его к тому, чтобы заниматься научной деятельностью и писать работу. Для того, чтобы правильно относиться к этому и были уже сразу результаты какие-то ранние, не надо пытаться охватить все-все-все источники на планете. Нужно наоборот первым вот там пяти статьям посвятить ну, особо, особое внимание, изучить их актуальность, изучить методы исследования, сопоставить между собой. Раз они по одной и той же теме, то казалось бы, что должны быть близкие методы исследования, методы оценки. Ну там и так далее. Лучше брать авторов из разных стран, чтобы было какое-то сразу понимание глобальное. Лучше также посмотреть темы э, на статей, на основании которых были написаны актуальности статей, которые мы читаем. И вот этот анализ как бы расширенный, первичный, он и даст четкое понимание, Тому, правильно ли мы представляем проблему. То есть, по факту, на пяти правильно отобранных статьях, свежих, мы можем понять, а правильно ли вообще мы формулируем тему исследования, задачи, хорошо ли мы ориентируемся в материале или нет. Ну и это позволит двигаться дальше. Вот мы на сегодня ставим перед собой, да, мы попробуем написать статью «Причина возникновения рецессии Десны». Так, мы для себя выбрали тему, называется «Причина возникновения рецессии Десны». Для себя мы должны понимать, а что мы в этой теме вообще хотим исследовать, потому что по факту тема является целью исследования. То есть мы хотим что найти? Частоту встречаемости каких-то конкретных рецессий. Там, одиночных, множественных, генерализованных. Или каких-то еще. Или, например, генерализованных у определенной группы людей, там, которые занимаются какой-то профессиональной деятельностью, потому что у них это актуально. Или мы ищем рецессию у детей. Или, там, не знаю, после ортодонтического лечения. Или после чего. То есть, в чем заключается, почему, как бы, зачем мы вообще занимаемся изучением этого. Что будет целью исследования? Зачем мы изучаем эту причину? Например, целью может быть следующее. Оценить на какие Причинные факторы возможно повлиять путем чего, например? Допустим, мы подойдем в итоге к теме перечистки зубов. Условно. Да? Причина возникновения рецессии десны у пациентов с перечисткой зубов. Видишь, как сразу сужается? Да. или, например, пусть будет, давай писать темы. Пусть у нас будет следующая тема: это причина возникновения рецессии десны у людей, которые должны, ну какой заниматься, например, профессиональной деятельностью. У кого могут быть рецессии десны? У Да, например, у программистов. Ну, условно, мы найдем в процессе исследования. Мы пока предполагаем, я просто этот элемент обучения, он требует расширения своего сознания и развития навыков одномоментно, как подходить к изучению проблемы. По сути, строится он в основной, ну, как бы в первичной своей своей первичности, не в изобретении, а в воображении. Ты придумываешь проблему на самом деле, которую пытаешься решить. Вот у тебя есть группа, есть знакомый компьютерщик, и у него ужасные рецессии единственные. И ты решила написать такую научную статью о том, что а вот исследуя-ка я, может действительно у программистов очень часто они встречаются. И можем ли мы каким-то образом да, оценить на какие причины и факторы возможно повлиять путем. Чего-то там. Какими-то методами. Как мы можем защитить программистов. А как мы можем защитить пациентов с перечисткой зубов. Или причина возникновения рецессии Десны у ортодонтических пациентов после лечения. Или давайте еще. Ну не стесняемся. Наша задача видеть различные э, факторы или стороны этой проблемы. У кого может быть? У подростков. Есть рецессия mm -hmm. единственная у подростков? Конечно. Наверняка. У них могут быть свои какие-то причины. Да. То есть суть нашего исследования должна быть не описательная, да, а иметь какую-то пользу. То есть мы хорошо, мы изучаем. Причина возникновения рецессии десны у программистов. Замечательно. А дальше мы, допустим, ну нашли мы. Вот у программистов они встречаются в такой частоте. У тех, кто работает там на новых компьютерах, в такой частоте. У кто на старых, в такой. У тех, кто там, не знаю, курит, у них хуже. У тех, кто не курит, лучше. Ну и прочее, и так далее. Какие-то будут общие все равно принципы, общая канва статьи. Да. Понятно, что у пациентов в хорошем состоянии здоровья проблем будет меньше, у тех, кто не очень, больше, ну и прочее, да, и различные сопутствующие факторы. Питание, там, не знаю, заболевания, психотерапевтические проблемы, пол, возраст и еще многое всякое другое, оно будет тоже влиять. Но, тем не менее, причина возникновения вот этой рецессии у определенной группы, она будет иметь какую-то, ну, то есть она будет первично.